Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлтора». Мы с покупателями, Роман, Виктория. Вот. Преимущественно будем смотреть объекты строящихся либо ФЗ-214, либо вторичка. В общем, упор у нас на ипотеку, и в, в приоритете даже вторичка. Да? У нас IT-ипотека, то есть если у нас будет ФЗ-214, да, то, соответственно, сработает льготная процентная ставка. Если это будет вторичка по хорошей цене, то, соответственно, мы можем оформиться... По обычной ипотеке. Предложение будем смотреть в бюджете от 9 до 12 наверное, да? или даже, даже до 15 миллионов. Вот, обзор будет такой объемный, поэтому устраивайтесь поудобнее. Каждый из вас здесь может найти для себя очень интересное предложение. Конечно же, будем смотреть и ниже рынка. Кое-что будем в рынке смотреть. В общем, разные будут предложения, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Если вы на канале впервые, нужно подписаться, поставить там колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Также будем вас ждать во все наши соцсети. Приятного просмотра! Цены не особо стремятся вниз. Да, цены не особо стремятся вниз, но, как всегда, есть хорошее предложение. Мы сейчас едем по улице Гагарина, это за речный район, и двигаемся мы в сторону Альпийского квартала. Там будем смотреть одну шкуру по очень хорошей цене, по прям по привлекательной. Потом будем смотреть бытху, будем смотреть э, кое-что на фабрицу будем смотреть. В общем. Сразу все озвучивать не будем, посмотрите, каждый из вас здесь найдет что-то интересное. Ну что, мы заехали в Альпийский квартал. Кто не знает, находится он прямо за ЖД вокзалом, то есть минут пять пешком. Состоит из 9 корпусов. Вот так Альпийский квартал выглядит, то есть первый, второй, далее третий, четвертый, за ним пятый, потом вот там шестой, седьмой, восьмой и девятый литер. Есть парковка возле дома, есть отдельно стоящее здание с парковкой, там, естественно, и... Коммерция. В общем, ну, что вы понимали, Альпийский квартал у нас относится к бизнес-классу. Находится на переулке Трунова. Такая входная группа красивая. Конечно же, консьерж, зона отдыха. Это общий балкон. Смотрите, какая богатая территория. Здесь детские, спортивные площадки. Ну, застройщик еще проводит тут некоторые работы. То есть вот оттуда мы приехали. Можно было пешочком пройти здесь. Зайти в подъезд вот туда, либо вот с обратной стороны, как мы зашли. Это безопасный мостик для ваших деток, чтобы они выходили на детскую спортивную площадку. Вот эти, все, вот эти все помещения, это коммерция. То есть понимаете, да, насколько тут будет богатая инфраструктура. В общем, вот так выглядит в целом Альпийский квартал. Вот я что имел в виду, мы зашли оттуда, где красивая входная группа. Есть еще вот такой выход, то есть где, собственно, вся коммерция размещена. 34,5 метра цена однокомнатная квартира, справа просторный санузел. Кто-то делает кухню здесь, вообще она здесь идет по проекту, потому что мокрая точка. Это самая низкая цена в Альпийском квартале. Чтобы вы понимали, за наличный расчет получается 9,5 миллионов. То есть окна тонированные, хорошие стеклопакеты. Вот он балкончик. Вид как бы вот такой, скажем, обычный. Да? Но тем не менее, это лучшая цена за наличку 9,5 миллионов. Вот смотрите, аналогичная квартира, только с ремонтом. Общая площадь получилась 35 метров. Ремонт прям, ну, очень классный. То есть обращайте вот внимание на детали. Но здесь и цена тоже хорошая. Смотрите, какой санузел. Вот. Теплые полы разбиты на 5 контуров. Вот Вододогреватель на всякий случай. Такая хорошая душевая кабина. Вот. Теплые полы, повторюсь, по всей квартире. Смотрите, как сделали. То есть сделали вот таким образом. Планировка один в один. То есть вот так вот сделали кухню-гостиную, смотрите, вот, вот так вот зонировали спальню, эта шторочка закрывается, вот здесь тоже свой контур на теплый пол, вместительный шкаф туда, утопленный, да, вот здесь зона ТВ, то есть там а камин, вот, и балкон, телефон заел у меня, представляете, заел телефон, я не знаю, как сейчас файл склеится, не склеится, в общем, это пятый этаж, вид вот такой. Давайте вот так еще все-таки покажу. Вот так вот. Мы переместились на Яна Фабрициуса в жилой комплекс Мерката. Это у нас тоже полноценный бизнес-класс. Там вот подземная парковка. Мерката состоит из трех корпусов. У меня есть полный обзор по этому жилому комплексу. Смотрите, какая классная территория. С этой территории видно море. Но погода сегодня такая, что это море превращается в дымку. Вот Богатая территория, спортивные площадки, детские, здесь же бассейн, что-то здесь, хвостики какие-то, управляющие компании доделывают, все приводит в порядок. Ну, первые первый этаж здесь коммерция, тут вот магазинчики всякие. Ну, то есть богатый, богатый жилой комплекс, это видно, да, и вот и полипнили. Есть здесь и бассейн, как я говорил. Ну, как видите, в Мерката у нас тоже... Все очень дорого-богато, здесь даже есть санузел гостевой. 37,8 ее площадь, с правой стороны здесь прям просится шкаф. Это первая комната, ну это спальня, изолированная спальня. Вот с таким видом окна рехау. Ну то есть красивая опорная стена, зелень здесь будет, слева там детская площадка, беседки. То есть, это изолированная спальня. Повторюсь, площадь 37,8. Совмещенный санузел хороших размеров. И кухня, совмещенная с гостиной. То есть, площадь позволяет. Вот это 45,1 площадь. Тоже по супер цене, Просторный санузел. Это квартира уже с балконом. То есть, это изолированная спальня. Смотрите, она может быть с кабинетом. Да? То есть, тут перкер. Ну, вид такой же. Вид такой же. Не буду открывать окна. То есть здесь у вас типа кабинета. Ну, кухню, кстати, здесь делают, к слову говоря. Вот. И... Роман, простите. И здесь кухня, совмещенная с гостиной. Ну, как вариант. Либо спальню тут сделать. Давайте вот так еще покажу. Вот. Перегородки, кстати, не несущие. Можно сделать как вам угодно. И тут уже балкон. Вот. Вот такой вид. Управляющая компания вовсю работает. Ну, понимаете, да, какое тут соседство. Какие машины стоят. Вот он, красавчик Меркато. Не знаю, сказал или не сказал, там еще мангальные зоны. Просто сейчас времени не так много, чтобы вам это все показать. Знаете, первая квартира, которая 37,8 площадь была, ее стоимость 11 миллионов. А вторая, 45,1, у нее стоимость 12 миллионов 200 тысяч. Это самые низкие цены в жилом комплексе Мерката. Также есть за 19 миллионов видовая квартира, 66 метров, все окна в сторону моря. Если вот нет, такой, такой есть нюанс. Видите, с правой стороны это пешеходная дорога. Ну, на повороте чуть, вот мы не разъехались, не знаю, что парень напугался, на самом деле, места там очень много. Вот такой спуск, справа пешеходный тротуар, это нюанс жилого комплекса Мерката. Кто-то это минусом назовет, кто-то плюсом, потому что на горе продувается и так далее. То есть, ну, для кого-то плюс, для кого-то минус. Короче, сейчас мы едем смотреть варианты, которые проходят по льготной ипотеке у нас, по, в данном случае по IT-ипотеке. Вот, так что не переключайтесь. Справа у нас Сочи парк. Конечно же, здесь есть у нас варианты по льготной ипотеки. Есть там предложения от инвесторов очень хорошие, Поэтому вы не стесняйтесь, звоните. Мы сейчас сначала поедем в Кислород. Там есть кое-какие интересные предложения. Ну, соответственно более подробно оттуда вам повещаем. И сворот прямо на ваших экранах. Это да, весь на генплан. Земельный участок, 7 гектаров земли, раз, два, три, четыре, и четыре пять, шесть, восемь. Видите, сколько шпали. много корпусов. Так, может быть, не совсем будет понятно, но имейте в виду, все, что светится, это будет соответствовать то есть, самому проекту. То есть все вот так вот оно и будет выглядеть. То есть воркаут, зона, вот эти вот спортивные видите площадки, футбольные поля и так далее. И так, далее и так далее. То есть 9 домов, конец э, э, стройки, конец 2024 года, то есть завершение стройки вот ну соответственно здесь что новый сквер на 5 гектар до да? коммерция отдельно стоящий четырехэтажный детский сад школа автобусная остановка то есть ну реально очень крутой живой комплекс кислорода ну у кислорода я вам скажу тоже отделка достаточно хорошая и вот сочи парк ну, здесь, конечно же, нашим покупателям стало интересно, потому что процентная ставка по IT-ипотеке в среднем 4,5% в зависимости от банка, а семейный вообще от 3% годовых. А тем более сейчас акция минус 20% от прайса, то есть от 300 тысяч за квадратный метр. Ремонт 30 тысяч за квадратный метр, то есть можно включить в тело ипотеки. В общем... Достаточно интересное здесь предложение, поэтому звоните, пишите. Это мы заехали в резиденцию Ясногорская, соседний дом. Здесь тоже проходит IT-ипотека. Ну, здесь реально полноценный бизнес-класс. Единственное, что территория будет, конечно, не такая богатая. По резиденции Ясногорска у меня есть полный обзор. Скину по запросу. Резиденция Ясногорская тоже интересный объект. Ценник здесь по льготной ипотеке начинается от 270 тысяч за квадратный метр. Жалко, погода плохая. Это такой вид с резиденции Ясногорская. 58 метров, цена 26 миллионов. Вот тут дверь входная, такой длинный коридор, санузел. Такая полубестолковая, конечно, планировка. Вот. И вот она сама, как бы лоджия вот такая, с этим чудесным видом. Чуть совсем не забыл сказать, в резиденции Ясногорска первые три этажа апартаменты от 230 тысяч за квадратный метр. Есть площади почти 30 метров за 6800. Вот так сейчас выглядит входная группа в жилом комплексе Сочи Парк. И это мы смотрим шоу-рум в жилом комплексе Сочи Парк. То есть вот такой ремонт это от застройщика. Ну, как бы мебель здесь видно, да, что она качественная. Смотрите, даже подсветка встроенная. Вот эта планировка 24 метра, просто вам для информации. Вот такой ремонт можно включить даже в тело кредита. Здесь встроенная, допустим, здесь вот холодильник. Вот здесь плита, мойка. То есть, ну, все четенько сделано, да, как видите. Вот такой ремонт от застройщика с мебелью будет стоить 80 тысяч рублей с квадратного метра. То есть, эта кровать, она откидывается. Кондиционер тут, подсветка. Ну, в принципе, нормально. Придомовая территория. Тоже на высоком уровне. И подсветка, само собой. Ну, надеюсь, многие из вас понимают, почему складывается такая стоимость в новостройках. Потому что они современные. Ну, достойно ведь смотрится, согласитесь? А? Ну, очень круто. Все-таки успели мы на закат, на квартиру угловую. 43,3 квадратных метра в жилом комплексе Сочи Парк. Это сданный корпус. Смотрите, какой вид. То есть видно и море, и закат. То есть это первое Изолированная комната спальня. А, нет, здесь кухня. Здесь кухня. С видом на детскую площадку, на мангальную зону, на весь Сочи парк. То есть здесь у нас идет кухня. И еще одна изолированная комната. Таким образом, 43 43,3 квадратных метра угловая полноценная двушка с панорамными окнами. И здесь у нас Такая вот техническая комната, то есть тут вид, важен вид. Ну, это макет жилого комплекса «Сочи Парк», то есть, ну что, он уже почти готов, да, собственно, сейчас строится уже школа, детский садик, вот, парковка уже есть, там же торговый центр, МФЦ. Вообще все круто Друзья, всем привет, у нас второй день Вчера вечером не вошла в кадр квартира на Дивноморской 12 Это практически не сбыт, дом, в котором я проживаю Многие из вас видели эту квартиру 36 метров, угловая Сейчас вставлю кадры с видеоархива То есть полноценная двушка, абсолютно новый ремонт Теплые полы, газ, закрытая территория Вся инфраструктура непосредственной близости До моря 12 минут пешком в общем, подробности по телефону. Стоимость была 9600, потом содержали на 9500, сейчас решили прописать всю стоимость в договоре. Таким образом, 10850, но, ну, я думаю, можно будет договориться, если вам не обязательно полная стоимость в договоре, то, по сути, можно выйти на старую стоимость. Сегодня у нас сколько, наверное, 5 объектов, да, еще будет? Опять? Да, будет примерно 5 объектов, поэтому посмотрите видео до конца, каждый из вас здесь может что-то увидеть. Полезно даже что-то выбрать. И, кстати говоря, по вчерашнему просмотру в жилом комплексе кислород и Сочи парк. Подробности будут в самом конце видео. То есть мы проведем параллель. Если купить квартиру в Сочи через обычную ипотеку и если использовать ипотеку с льготной процентной ставкой. Будет очень познавательно. Поэтому досмотрите. Ну реально у многих дилемма то ли взять новостройку, где цена за квадратный метр значительно выше, да, но с льготной ипотекой. То ли взять таричку с ремонтом допустим. да, Цена там условно 200 за квадрат, но процентная ставка по ипотеке выше. Так вот мы Сейчас и проведем параллель. Вот Мы вернулись сегодня на второй день в Сочи Парк, потому что очень понравились, ну, сам жилой комплекс понравился, соответственно, планировки здесь тоже достойные. Вот, это у нас третья очередь жилого комплекса Сочи Парк. И у нас преимущественно выбрать квартиру с хорошим видом из окон. Такой коридор он уже сделан то есть эта планировка у нас 37 37,8 квадратных метров классная планировка на самом деле и санузел просторный вот. здесь планируется кухонная зона вот здесь кухонная зона а это гостиная то есть кухня совмещенная с гостиной ну здесь смотрите какой вид поэтому и стоимость у этой квартиры 3 700 с хвостиком вот такой потрясающий вид на самом деле море очень хорошо видно, не знаю, камера передает или нет, но море очень хорошо видно. Давайте вот так еще. И спальня. На самом деле кухню можно сделать и здесь, потому что стояк вот сюда проводится. Вот, вид, вид. Мерката еще вот там, он, он на горизонте, он будет светиться в подсветочке, но ну, здесь техническая комната. Вот 13 780, 45 метров, полноценная двушка, немаленький санузел, все комнаты раздельные. Это кухня, хорошие стеклопакеты, притонированные, вид на Ясногорскую 12. Там у меня еще однушка в продаже, ее можно купить за 7 миллионов, площадь 32,4 квадратных метра. То есть вот. это была кухня, давайте вот так еще покажу. Это, вероятнее всего, зал, да, для кого-то это будет спальня. Здесь вот такой эркер, можно сделать кабинет, здесь уже вид на море на детскую, спортивную площадку и, соответственно, на море. От 3% годовых, там техническая комната, можно приобрести себе здесь квартиру. Кстати, завтра будут корректировки, процентная ставка может измениться. И еще одна комната, кстати, кухню можно сделать и здесь. Вот. 15,780 ее стоимость. А это мы переместились в пятый корпус, планировка 37,8. Вот оцените, какой вид. Он здесь чуть-чуть другой. То есть слева красивое частное строение с пальмами, да, и море тут, на самом деле, как на ладони. И Мерката тоже в том числе. Теперь дилемма, какую выбрать. Этаж выше, море видно лучше, но она чуть пошумнее за счет детской и спортивной площадки. А стоимость, кстати, ниже. Этаж выше, а стоимость ниже. 13,300 с чем-то. Это вид с 12 этажа, но тут даже белый дворец видно. В общем, у нее стоимость 13,920. Планировка такая же, 37,8. Ну что, сделали мы большой акцент на жилой комплекс «Сочи парк». Ну, там действительно понравилось. Сами вы видели. Сейчас мы едем по улице Пластунская, едем в сторону жилого комплекса «Южный парк». В Южном парке почти вот так уже все красиво, то есть дома построены, осталось сделать ландшафтное озеленение. И вот в общем-то, придомовую территорию 1,6 гектар, пятно застройки всего лишь 16%, то есть основной упор сделан здесь именно на придомовую территорию, на ландшафтное озеленение. Вот так выглядит жилой комплекс Южный парк. Сейчас покажу вам кадры скоптера. Соответственно, с левой стороны сквер. Сквер, сквер, забываю его назвать Корчагинский сквер, да, то есть это Так скажем, хорошая альтернатива той же Тропе -тиринкур. только тропа Идет вдоль моря, да, практически там Ну с небольшими перепадами А этот сквер, он достаточно такой Для физически подготовленных людей В общем, в Южном парке также проходит Действует льготная ипотека Также действует IT-ипотека семейная Значит, цена от 305 тысяч За квадратный метр Хорошей планировки от 28 До 85 квадратных Метров. То есть комплекс уже вот-вот на предсдаче. Состоит из четырех корпусов. Мы перемещаемся в микрорайон Донская. Кто не знает, это центральный район Сочи. Микрорайон Донская. Едем мы по улице Донская. Будем смотреть сейчас тоже объект, который с льготной процентной ставкой. Называется у нас Гранд Парк. Вот так выглядит жилой комплекс Гранд Парк. Заезжаем на территорию. Территория, соответственно, закрытая. Гранд Парк он сдан. Вот так он выглядит. И мы идем смотреть квартиры. Значит, стоимость квадратного метра здесь, если мы смотрим а, по льготной ипотеке, получается от 245 тысяч за квадратный метр. Планировки есть разные. Сейчас а, покажу комплекс со всех сторон. То есть, на самом деле, до улицы Донской здесь буквально, там, не знаю, несколько минут пешком. Вот Достаточно много парковочных мест. Ландшафтное озеленение, да, тут пальмочки, которые скоро распустятся входная группа консьерж еще стоит елочка лифта 2 ну, неплохая отделка здесь в подъезде как видите вот этаж подсвечивается здесь венецианская штукатурочка картины полноценная двушка она уже с, с выделенными перегородками да санузел совмещенный 52 метра здесь вот прям место под прихожей но ну, планировка конечно классная тут и вид хороший вот первая комната вторая комната и сейчас мы выйдем на балкон это кухня ну, нормальных размеров сейчас вид покажу на балконе керама гранит в общем общая площадь вместе с балконом 52 метра вид и на горы и на море нет проблем с парковкой все благоустроено футбольное поле 13 500 ее стоимость. Это планировка 58. Тоже полноценная двушка. Есть такой коридор. Неплохой санузел по размерам, я имею в виду. То есть это место обыгрывается со шкафами. То есть первая комната. Вид покажу сейчас другого окна. Вторая комната. Давайте тут окошко откроем Вот так. И кухня, которую тоже можно совместить с гостиной, потому что размеры позволяют. Здесь двухконтурный газовый котел, стены несущие, можно сделать планировку, какую вам удобно. Да? Вот. Видно море, видно, что нет проблем с парковкой. И видно, что, ну, место такое, ну, как бы, ну, как бы, да, зона. Вот этот участок продается. Здесь будет, скорее всего, многоквартирный дом или какие-нибудь таунхаусы. Ну, а стоимость данной квартиры 12,5 миллионов. Ну, а это 39 метров, тоже классная планировка, смотрите. Ну, санузел не буду показывать, они везде одинаковых размеров. То есть тут за дверью, ну, какой-то шкаф просится, да, это первая комната. Ну, она угловая, квартира хорошенькая. Этот вид вы уже видели. То есть и море видно такой боковой. И придомовую территорию видно. То есть 39 метров. Угловая. Стоимость ее... Вот так еще давайте покажу. А стоимость ее 9 миллионов 900 тысяч. Вот. Как-то так. А есть вот с таким видом на море. Тоже 38 метров, но здесь не только на море, но и на горы. Вот такая, 38 метров. Она, правда, не угловая. Там тоже шкаф. У нее ценник 9500. И есть вот с таким видом тоже угловая планировка. 38,5 квадратных метров с тремя окнами. Вот с таким видом. Здесь видно мангальную зону. Вон она. Видно, что нет проблем с парковкой. В общем, у нее цена... 11 300. То есть, одна спальня, ну, как бы с видом в соседний дом, да, и вот кухня-гостиная угловая, которая с балконом, она с прямым видом на море. Ну, кстати, со спальни тоже неплохой вид. Видно дом, но и море видно. Как вам отделка в Гранд-парке, в коридорах? Напишите свое впечатление в комментариях, пожалуйста. Лифт пассажирский марки «Отис». Соответственно, грузовой такой же. Вот эта комната будет особенно актуальна для тех, у кого есть собаки или, допустим, дети катаются на вельках и так далее. То есть это комната, где, э, ну, я ее назову лапомойкой. То есть я, допустим, погулял со своей долькой, да, пришел, помыл ей лапы и зашел в квартиру уже с чистыми лапками. Ну, давайте вот так еще покажу снизу, да, что, ну, действительно нет проблем с парковкой. Вот она, мангальная зона. Вот так выглядит второй корпус. И вот просто, к слову говоря, на самом деле я к району Донска, Тимирязево, тоже так предвзято относился, может, и сейчас отношусь, но вот эти все пятачки с промзонами, у них уже меняют назначение земельного участка. Эти все пятачки с промзонами, так называемые, да, они будут застроены красивыми современными новостройками. То есть район Донская Темерязи в ближайшее время очень сильно изменится. Ну понятно, почему здесь в Гранд-парке цена ниже, потому что ну район чуть удаленнее, да, от центра, соответственно, и от моря. Ну и само по себе, да, и само по себе окружение, у него, кстати, помеха была, он был неправ, я-то его вижу. Само по себе окружение, его видно вот сейчас на камере, да, и видно его с балкона. Но цена, как бы, да, если брать ФЗ-шные объекты, она самая, ну, привлекательная. Вот. Можно рассмотреть, конечно, новую Зарю, которая вот здесь, он вот, ниже, но там только перепродажа то есть там только квартира от инвесторов. Вот мы здесь едем тоже немножко, как бы, ну, жилой комплекс Гранд находится... Не на ровном месте тоже есть кусочки, смотрите, без тротуара. Ну, собственно, как на Соболевке, например, да, или во многих районах, микрорайонах В Сочи, к сожалению, да. Возможно, тут сделают тротуар, кстати, смотрите, оно тут место-то и есть. А так вот дети идут, пожалуйста, по дороге. Как-то так. Это центральный район Да, Сочи. так, центральный район Сочи, да, вот, прям буквально что там, минута. И мы спустились на улицу Донская. То есть этот пятачок называется Новая Заря. Следующий объект у нас – жилой комплекс Вена, который находится в Заречном микрорайоне на улице Гагарина. Сейчас ставлю кадры с видеоархива, как он выглядит. Смотреть его не стали, потому что платежи по льготной ипотеке значительно ниже, чем здесь в жилом комплексе Вена по обычной ипотеке. Значит, планировки здесь, если не ошибаюсь, от 24 до 50 метров. Средний ценник 300-300 с небольшим, соответственно, без ремонта. Есть предложение с ремонтом. Кому интересен Заречный район, жилой комплекс Вена, звоните, и пишите. Ну что, друзья, делаем выводы, но для начала хочу попросить вас за наше старание поставить лайк, написать что-нибудь в комментариях. Если вы не подписаны на канал, нужно обязательно подписаться, не забыть там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну и, конечно же, ждем вас во всех соцсетях. В общем, делаем выводы. Ну что, нашим покупателям конечно больше всего понравился э, Сочи Парк. Почему? Потому что там льготная ипотека. Выбор пал на квартиру на 12 этаже за 13 миллионов 900 тысяч. При первоначальном взносе в 15 процентов Платеж на 30 лет получился 62 тысячи. Это под 4,5-4,7 годовых. Например, если выбрать Гранд э, Парк, то есть уровень пониже, площадь такая же 38 метров, стоимость 9 9,900, которая пройдет по той же, например, IT-ипотеке, да, при первоначальном взносе 1,5 миллиона, платеж будет 43 тысячи. Ну То есть вы, по сути, за съемную квартиру отдаете те же деньги. И здесь я сделал сравнение именно с... IT-ипотекой. Не забываем, что есть семейная ипотека, еще ниже, да, это 3% годовых. И есть у нас господдержка под 7,7 годовых. Но там есть нюанс. Сумма а кредита по нашему региону не должна превышать 6 миллионов. Но все равно я сделал вот такое сравнение. Например, если выбрать квартиру в Сочи парке, в новостройке, да, 13 900 стоимость, к примеру, да, за те же 37 метров вот на 12 этаже, первоначальный износ получится 7 900, ну, так как сумма кредита не должна превышать 6 миллионов. Платеж на 30 лет получится... 43 тысячи или например если у вас нету возможности взять э, ипотеку э, с льготной процентной ставкой то вот вам сравнение да допустим проведем параллель жилой комплекс море видово который находится в той же локации да где есть Сочи парк на бытхе 36 метров с балконом с видом на море аналогичная квартира как в сочи парке я имею в виду. цена с ремонтом под 10 и 9 годовых при цене 11 миллионов, при первоначальном взносе 15%, это 1 миллион 650 тысяч, платеж на 30 лет получится 92 тысяч. Понимаете, да, какая разница большая? Или, например, взять дом попроще. Ну, скажем, Динаморская 12, там, где я проживаю, там еще есть продажи, те же самые 36 метров с новым, с качественным ремонтом, полноценная двушка за 10,5 миллионов. При первоначальном взносе 15%, это полтора миллиона, да, условно, в платеж на 30 лет получится 79 тысяч. Кстати говоря, в ближайшее время постараюсь выпустить ролик по всем ФЗ-шным объектам, где проходят все виды льготных ипотек. И, соответственно, записать отдельный ролик, где досконально расскажем вам про все процентные ставки и какие бывают виды льготных ипотек. Ипотек, поэтому подписывайтесь и не пропускайте интересные видео. Вывод такой, что если у вас есть возможность купить по льготной ипотеке, конечно же, вы можете рассматривать новостройки, современные новостройки и с льготной процентной ставкой, соответственно, платеж у вас будет меньше. Ну и площадь вы возьмете тоже меньше. Надеюсь, вы понимаете, за что вы платите деньги, купив новостройку, например, тоже Сочи парк или там Кислород или те объекты, которые мы вам показали.